Ай, приветствую всех любителей видеоигр. Снова возвращаемся в Супер Мидбой. Все-таки без него никак. Надо все-таки допройти. Надо пройти. Надо все сделать. Да. Без этого никак. В э, прошлой серии мы получили... Ой, мы... Мы, да, мы должны были. Мы, блядь, долго пытались пройти третий уровень. Но я считаю, что это достаточно долго по сравнению с тем, что типа было, да? И мы идем к четвертому уровню. Но за старичка. А почему бы и нет, все-таки раз уж нам его... Воу, он активируется от прыжков. Не понял. А это вниз. Воу, Фак, я хотел проэкспериментировать, убьет ли меня. То есть вот эти вот штуки, они активируются, когда я жму вниз. Классно. Блядь, надо было вниз нажать, да? Ну-ка, и опа. Блядь, и вправду работает? Воу, воу. Воу, вау, вау! Что я делаю? Так, эта штука, как я понимаю, может меня убить. Да, охрененно. Блять, там, там ниже половины нельзя опускаться, ладно. Мы сейчас пройдем это по-будненькому. Так, окей, окей, окей. Ай! Ай, ай, ай, да ладно, а почему так сложно? Отлично. Да, блядь. Отлично, теперь можно идти. Сука, хули так. Отлично. А, я не должен использовать кулак. Вот в чем вся фишка. А, а как тут его не использовать? -то? А, я знаю, что можно сделать еще лучше. Смотрите, здесь прыгаем, прыгаем. А? А, как я систему-то наебал? Да и здесь... О -о -о! Сука! А вот здесь так систему наебать не получилось. А, хорошо. Блять. А, а? Пизда, да? Ай, блять, я должен был его самое. Ага, ага, ага. А, я должен был подпрыгнуть. Ебать, а ч так сложно? Так, вниз, прыжок, вниз, прыжок. Вниз. Прыжок, вниз. Блять, аху, блядь. Прыжок, вниз, прыжок. Так. Прыжок. А, то есть я должен прям еще и вовремя подпрыгнуть. Окей, вниз, прыжок, вниз, прыжок. Пизда, я еще и погиб от нее. Заебись, вниз. Прыжок, вниз, прыжок. Так, она сейчас ломает, ломает, ломает, ломает, ломает. Прыжок, рано, рано, сука, рано. Вниз, прыжок, вниз, прыжок, вниз. Блять, вот я сейчас рано. Вниз, прыжок, вниз, прыжок. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Она это ломает, она падает вниз, скатится к нам. Я должен был вообще-то перепрыгнуть. Нет? Окей. Okay. а ты, сука. Вниз, прыжок. Блять, а, блять Ненавижу такие загадки, они реально сложные. Так, вниз. Нет, вниз. Прыжок, да блять. Да блять, да как? Так, ладно, здесь я уже запомнил. Прыгаем. А, ну есть другая идея, да. Но она, кстати, в принципе, хуевасит, Попахивает наебалом. Так. Ага. Ага. Прыжок вниз. Прыжок. Так. А, прыжок. Блять, Вниз. Поехали. Давай, давай, давай. Так. Прыжок. Вниз. Блять, надо было два раза вниз нажимать, получается. Нет, два раза вниз. Блин, нет, здесь что-то не так, на самом деле. Прыжок. Прыжок вниз. Да, блядь. Здесь прям какая-то должна быть классическая цепочка. Воу! Я, походу, сломал систему, да? Я молодец. А что, можно было так раньше сделать, да? Это хорошо, это похвально. И что? Воу! Она тут... Воу! Она может... Позволяет. Позволяет делать кубики. Это классно. Ну-ка. О, хуйца. А, ага, окей. Блядь. Окей. Так, хорошо, значит, мне нужно вот так вот сделать. Отлично. Так, ладно, падаем. И насколько это долго, интересно? А, да, там, там показано, когда они сломаются. Блять, рано. Ай, забыл сделать кубик себе, прикиньте. Он только с удара появляется, если что. То есть я вот так вот делаю, не хуйца сосу. Ай, да что я хотел чуть-чуть скатиться совсем. Так, ладно. Блять, стопы, а как я должен это самое преодолеть? Не понял, я что-то ни хрена. Не-не-не, здесь что-то не так, не понял. Не-не-не-не-не. Здесь явно что-то не так. Пока въехать не могу. В принципе, блядь, в принципе я все делаю правильно. Поначалу, в принципе. Да, блядь! Хватит биться головой. Да иди ты нахуй! Да, блядь! Что я делаю не так И как с этим есть Да иди ты нахуй Не, я что то не вникаю реально Что я делаю не так Да не, нихуя Тоже не то <свист> Тоже не то Я должен как-то к черной дыре попасть Для этого я должен Максимально вверх Да Ах, О, да ладно А там враг будет? А, понятно, хуй там что будет Ай, сука, а где мне эту хуйню взять? Не понял я, что-то. где мне эту хуйню взять? А, нашел. Хорошо, допустим. А, все, отлично. Блять, это было слишком сложно для моего... Ай, для моего мозга! А че так быстро произошло то? Ай, ай, беги! Беги, Форест, беги! Сука! Ай, блять, прыгнуть не успел, прикиньте! Ай, ай, ай, ай! Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Блять, а нахуй я это сделал? Да, вот правда нахуй, да? А, нет, подождите. А, ну, все, в принципе. Блять, это сейчас было так неожиданно. Могу поспорить, я просто должен был сделать вот так. Не, нихуя. Что-то опять не так. Либо я слишком тупой, чтобы понять. По-моему, я слишком тупой, чтобы понять. Так, ну с этой хуйней я вник. А, нет, все правильно. Оп-оп-оп-оп-оп. А -а -а. Отлично. Фух, отлично. Так, а мы какой уровень-то прошли? Четвертый, наверное, да? Да, все, пора к боссу, ебать. Все, ебать. Я не знаю, зачем я проходил пятый уровень. Порта. Оо, радужный мост, ну это, это самые, ну марвеловские эти самые. Ой, голограммка, Они такие старые, них их так жалко. А он такой молоденький. Исчез. Прыгает ему морду надо. А он сейчас хуяков факт, пока нет. куда они полетели. Но это он. Бля, походу грядет что-то ужасное. Так. Тучи. Гром. Молния. Бля, охуенно как Знаете, что мне это напоминает? Он походу стал это, Как его? Как же его звали-то? Который... Вселенной управлял. Я забыл. Ну в Марвеле еще есть такой. Я забыл. Отвечает его глаза. Вот смотрите, голова. Эй, эй, эй! эй! что, что, блять, что, как это, как это произошло? Так, я понял, что первую руку надо остановить. Вот, я понял, молнии отбиваются. И Что? А, рука бьется, хорошо Окей, окей, хорошо что, что вообще происходит? Нет, нет, нет Так, вторую руку надо опять же остановить Ага, ага, ага Ай, блядь, кубик проебал Все, пиздец, заново типа, бля, пизда Хули он такой сло сложный босс? Вообще все началось так быстро, блядь, даже ничего понять не успел так, так. Самое главное, что от его рук можно еще раз ударить рукой. Но! Есть единственный минус. Так, кубики пропадают. Опа. Это самое. Единственный минус какой-то хотел сказать. И забыл, что хотел сказать. Прикиньте. Так, кубик. Главное не проебать кубик. Не проебать кубик. Не проебать сейчас. Ага. Так. А, там потом мы опять подъем выше. Падаем. Сука, я должен был, блядь, с кубика упасть. Типа, это самое. Понятно. Все сломал. Упасть с кубика и это самое сделать Как это было? А... Блять Короче, должен был, да, вот по той хуйне ударить Сейчас Удар, удар, вниз Блять, а хорошо пока идет Почти две волны прохожу Интересно, сколько я так буду, блять, подниматься? Значит, вы посмотрите, как я ему мало жизни отнимаю, да? Камон, типа, представьте Падай Удар, удар А, я так и знал, он захочет еще раз ударить Ай, ай, ай, блять, кубик проебал, да ладно, блять, лишь из-за того, что чуть-чуть не допрыгнул, прикиньте Ой, блять, а вот у меня был выбор либо а, ну да, а нет, а с кубиком-то нельзя вот так вот делать, а я был без кубика, да что я несу? Блять, а че он такой сложный? Не, ну вот пока что не кажется сложнее первого босса, типа тут пока что все ясно. Тут пока что все ясно. Вот эти глаза, конечно, напрягают, пиздец на фоне. Ой, я забыл про третий удар. Бля, прикиньте, я вас подвел. Ставьте лайк, обязательно. Ну, не, когда я пройду, можно будет поставить лайк. А пока я не прошел, можно пока что поставить дизлайк. Так, хорошо, хорошо. Идем, идем, идем, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Отлично. Сейчас вниз. Раз, удар, два удар, три удар, прыжочек, отлично. Бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, падаем вниз. Удар, удар. Я так и думаю, что он захочет рукой опять ударить. Давай, давай, давай, давай, давай. Отлично, удар. Ага, тут. А что дальше? Что дальше? Сколько его убить? Сколько его убить? Куда? А. Я думал падать. Вниз, блядь, почему я вниз нажал? А куда надо-то? Он в черную дыру превращается. Вот это охуеть. Так, окей, сейчас будем догадывать. А, не в ту сторону. Сейчас будем догадываться, куда нам надо это самое лететь. Так, вниз попробуем. Теперь попробуем влево, да? А почему нет? Или. Ну. Или куда бы нам попрыгать-то следующий? Ну, там спереди точно эти шипы. А времени у нас много, нас может там рука схватить. Я боюсь, что все-таки, если эта рука нас может схватить, нам много времени подумать не дадут. Так, на третий раз ему надо просто пиздить. Просто пиздить. Фу, допрыгнем. Так. Пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пизди, пиздец. Так, куда? Прямо! Блять, шипы. А я думал, прямо там не было шипов. Я не знал, что они окажутся в конце. Бля, может быть, в противоположную сторону? Бля, но все же возможно. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Хорошо. Так. Полетели, полетели, полетели, полетели. Отлично. Опа, сейчас. Опа. Опа. И третий. Опа. Опа. Так, это только второй, поэтому просто попинаем его недолго. Так, все хорошо. Так, хорошо. Ой, хорошо. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Допрыгни, допрыгни. Красавчик. Так, здесь надо просто его бить. Бить, бить, бить, бить. Так, попробуй в противоположную сторону. Хорошо. Отлично. Неплохо. Что дальше? о о о о би Не убил. Куда? Куда? Полетели вниз. Вниз полетели. Что дальше? Блять, а что идеально? Идеально. Прыжочек. Прыжочек. Прыжочек, прыжочек, отлично Давай! Блять, я же его ударил! Какого фуя? Он мне прям показывает, типа, камон! Ебай, я а ведь почти, я а ведь почти! Там так чуть-чуть жизни осталось! А, не в ту сторону. Он заместо того, чтобы полететь... Ой, как я ему мало жизни отнял, ой, ой, ой. А -ха -ха! Сука, чуть-чуть ведь не долетел. Ладно, похуй. Пока идем хорошо, пока, блядь, страсти накаляются, ебать. Вот эти огромные руки это пока неплохо, но не кажется сложнее того, что, блядь, забыл еще раз на удар нажать. Не кажется сложнее прошлого босса, ну вот реально. То есть здесь все очень легко и понятно, здесь, ну, став стенки и пизди руки. Камон, типа, так быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. быстро. Отлично. И прыжочек. Прям под самый этот удар. Опа. Так, здесь повторяем ударчики. И оп, оп, оп. Так, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Вниз, прыжочек. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай, давай, давай. Так, а куда лететь-то? Влево, по-моему. Да, не прогадал. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ааа, бей, бей, да сука! Почему он перестал бить? Я, блядь, вообще кнопку не отжимал. Ну, жал, жал, быстро жал. Так, давай потом надо будет прыгать, потом, блядь, как сложно. Блядь, мне на самом деле кажется, что то, что я ему здесь, сколько жизней отношу, вообще никак не влияет на то, как я ему буду относить последние два раза. Вот на самом деле. Ой, чуть-чуть, блядь, еще чуть-чуть и пизданулся бы. То есть здесь это сделано так, чисто время подождать. То есть я жду, пока эти кубики, ну, будут готовы к разрушению. То есть вот здесь вот тоже это, в принципе, ну, так, почти бесполезно. Так, влево, я помню. Полетели влево. Так, я помню, что там надо будет вот так. И... Так, теперь вниз, по-моему. Блядь, я на самом деле забыл. Вниз... Так, сейчас будут прыжки, потом надо будет опять аккуратненько это самое. Так, прыжочек. Прыжочек. И оп. И оп. оп. Да я же ударил! Бля, может быть я слишком рано бью? Сука, я ведь так хорошо шел, опять так хорошо шел. Я думал на этот раз уже все будет четко. Ой, ой! Сука, я думал она не ударит меня. Ну, она бьет обычно как-то выше. Блять, эти шипы ебаные. Ну все, пиздец, заторможка. Все, пиздец. Ну, как обычно, знаете, когда вы долго пытаетесь пройти какого-то босса, то все, сразу начинаете тупить, затормаживать, делать все не так. Что, в следующей серии, наверное, продолжим, да? Или нет? Прыги, прыги, прыги, прыги, прыги, прыги, прыжок. Прыжок. Мне это вормикс, на... вормс, напомню. Почему вормикс я сказал? А, точно, такая же игра в ВКонтакте была. И на телефоне она, по-моему, есть. И оп, и оп, и оп. Видите, он высоко бьет. А, ну да, я как раз примерно в этом месте и нахожусь, когда он бьет. Так, ну все, здесь дальше похуй. Бьем. Лупим, лупим, лупим, лупим. Так, теперь влево. До свидания, ручка. Он такой кружочек. Вот видите? Вот здесь щетенька вообще прям на похуй. Так, вниз. Полетели. Так, аккуратненько. И оп. И оп. И оп. И оп. о Эй, эй, что? Что, блять? Какая стенка? он я его так хорошо лупил. Блять, вот суки, подстава, блядь. Ну, я просто уже был готов тупо жать кнопку, блядь. Они меня тут так подставили, блядь. <клёх> вот мрази. Блять, меня ж подпекло немножко. Волочи. Ну все, сейчас пизда этим ручкам. Блять! Блять, забыл совсем про третий удар. Только сказал, что пизда ручкам, блять, и про третий удар забыл. Гений! Не, ну теперь пизда. Так, так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. И оп, и оп. Блять, успел! Сука. Второй удар и третий удар, и оп, и оп. И оп, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, и оп, и оп, и оп, отлично, быстро, быстро, быстро, быстро, пули, пули, пули, пули, пули, пули, хорошо идем, хорошо, раз, два, три, пошла жара, пошла, мы лупим ручку, вниз падаем, кубик проебываем, проебываем всю игру, нахуй шлем игру, нахуй, блядь. и психуем, ну и удаляем игру в принципе. Она в принципе пройдена. Меня на самом деле немножко бесит. И отлично. Раз. Два. Три. Да какого Сука. То есть кубик должен быть не внутри квадрата, а просто должен коснуться, быть краюшком. Окей, окей. Падлы Окей, окей, окей, окей И, оп, и Отлично идем, отлично идем То есть я должен обязательно Быть на краюшке Прям, чтобы это самое Хорошо, ударчик А я теперь про тебя не забыл Так, теперь надо не забыть, что пока я буду Пинать ту руку Если я сейчас буду А, куда, влево, да?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 Фу. А ноги будут? Интересно, ноги будут? О, победа! Жаль, не за стрика выиграл, надо за сыграть. Ой, ну жену поймал, красавчик. Ой, она его даже поцеловала. Ой, глазки потукали. Чё ног не будет? А ноги? Уже есть ноги. А все? Блять, ну так неинтересно вообще <смех> Ой, плачет То есть время вернулось Или нет? Что-то я не понял Но ребеночка вернули, хорошо Так, хорошо, ребенка они вернули Амир как они будут жить в этом мире? <смех> типа, все? <смех> ну, слава богу, что нет. Бля, сейчас будут ноги, да, все-таки? Я же говорю, будут ноги. Опа, Так, берем геймпадик. Я готов, ебать. А, это рот, смотрите, улыбается. Или стоп. Ой, она ее уронила. А, он их придавить решил. Не, ну это уже как-то несерьезно. Блять, я думал, сейчас будем сражаться, но... О, там капли крови потекли, если что? У них же нет потовых желез. У них есть мясо. Кстати, а почему она розовая, а у нее как будто... Она как будто девочка, но красная. Поэтому ей дали розовый костюм. Она сказала, I love you, если что. Бля, выглядит классно. Что? Ему что, реально не хватало? Соски? Что? Он решил их не уничтожать лишь потому что малышкам продолжил соска, типа из-за доброты или что так ладно ему это стало приятно хорошо он даже прослезился кизда нихуя себе ебать они его убили резко вот такого момента я сейчас не ожидал А, она его смерть вернул за то время обратно это главное Ой, даже далеко время назад вернула. А, вот до такого момента. Ой, они помолодели опять. Молоденький, такие сразу. Ну, мы теперь знаем, что когда она постареет, у нее будет пластырь на глазу. Ребенка не хватает. Где дитя? А? а, вот она. А, то есть вернулась до... А, до того момента, как раз до их прихода. А, ну все правильно, до смерти Белки. Белка умерла и это самое. И нажала на кнопку. Так, а типа он уже повержен? Понюхай, типа, мертв. Ну или ладно, она подумает, что да, типа, мертв, судя по всему. Бля, я же говорю на войну бесконечности, похоже. А мозг? А! Живой. Такая музыка играет. Ой, честь да. Ух ты. Типа рад служить. Ну сейчас уедут по своей. Поехали. Блин, ну если они будут на этой машине дальше по лесу кататься, то скорее всего же они будут продавливать деревья, чтобы проехать куда-то. Неужели они всегда будут по каким-то неведомым дорогам ездить? Даже интересно как. Ну да ладно. Ой, новую сосочку достал. Интересно, из какого это он кармана достал сосочку. Кидается у них стеблышками. И еще и факт показывает. Лучше не делай это. Блять, а на самом деле стоило его убить. Блять, ладно, вы его не убьете? Блять, он же опять может повторить. О, механическая рука, а там соска. О, детя, ручка Маша. Да, ребенок же не понимает, для него это все было весело. Так почему ребенок не плакал, когда он ее пинал или еще что-то? Даже интересно, как-то из-за этого стало. Ну, судя по всему, это конец и, скорее всего, будет продолжение. Потому что, блядь, они же его не убили. Все. Бля, сейчас выглядело охрененно. Ну, как вам игра? Что может... Ну, как играла, да. Как вам сюжет на линии игры? Что можете сказать про это? Ну, в принципе, мне понравилось. Неплохо сделано, но... Я сразу вспоминаю Duke Nukem Forever, да? И понятное дело, что все, это конец. Но в этой игре это не может быть конец. Почему? Они оставили боссов живых. Ну, босса, главного злодея, который всегда, постоянно это делает. Спустя столько лет они выпустили игру. Ну, столько, ну, немножко прошло, в принципе. Но все равно, типа, прошло столько времени. И они выпускают Супер Meat Boy Forever. Uh, Forever почему-то, типа, почти навсегда. А, они начали баловаться на его этой. На его как это сказать на его станции типа. мне просто даже на самом деле интересно посмотреть их все а сколько времени -то прошло капец 31 минута нифига себе можно было ли бы как-нибудь бы это пропустить и вот о призрак она есть... ой она мим показала грустный выглядит классно а вот реально они возвращаются домой то есть, через те локации, которые они ходили, они идут домой. Более а хуй это не придумала То есть, для тех, кто смотрит фильтры, они могут видеть, как они возвращаются домой. О, они деревья сажают. Как раз на... Ну, нарубленные вот эти деревья. Круто. Мозг еще помогает. Ой, машина заржавела. Ну, понятно, они же и не стали пользоваться, но это хорошо. Ой, опять пикничок уже решили устроить. Ой, уже маленький белочка. Интересно, что же не в пикник добавляют, если они мясо? Ну ладно. А вот и пикник. Когда наши герои я Как глубоко вы не Они бы У нас бы her. так никогда бы не вышло. They can live ever after. Все, конец. Блять, почему я не удивлен? Ясно, сейчас опять попытается спиздить. И в этом блять система защиты. А, он смотрит все записи типа, как что было. Ой, соскользну, дядошка. Да ладно, он его клонировал? Охренеть. Живые клоны получились, вы посмотрите. Они нормальные. Ой, какая-то ошибка. Их слишком много полетело. О, они с дефектами. Смотрите, квадратный из Майнкрафта там какой-то был. Это, судя по всему, не с дефектом, но, скорее всего, это самое. Ну. Он, наверное, сейчас будет отстреливать, типа. Доктор, что-то там еще вернется? Стоп, что? Ох, где А тут есть боссы? Я не хотел вам этого показывать. Это загрузка. Как их делали? типа такая загрузка есть передначальный интро типа. Прикольно. Да все, все. Нет, здесь нет босса, здесь всего шесть... А подожди, а, покажите ко мне шестой. Просто любопытно. Бля, ебать, он выглядит пизда. Что мне надо сделать? Поэтому квадратику ударить? Ой, правда. Блять, пизду, слишком сложно. В общем, мы открылись и еще открылся уровень, судя по всему. Этот напоминает самый первый, да? А, да, только типа с техническими ошибками, да? Бля, жестко. Еще такая музыка. Че такие названия уровней? Ну ладно. Мы все-таки не будем их затрагивать. Нам главное была сюжетная линия. А вам спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в которой выходят интересные новости, разные раздачи. Игр от Стима, Го, Геймс и так далее. Чтобы ничего не пропустить, жмите колокольчик. Ставьте лайки. Предлагайте игры для обзоров. Спасибо за просмотр. Пока-пока.